Я смотрю, такая тенденция прикольная. Все сегодня в чате вот из такой позиции вещают. Ой, да. к вопросу про... Боюсь выложить у себя на стене, что там про меня подумают мои знакомые. Боюсь признаться, что я в какой-то такой движухе а-ля да. Рассказываю свою, как обычно, про себя любимую. Рассказываю свою историю. В марте или апреле, я не помню, у Нелли была игра, смысл которой у себя на стене выложить, ну, в, любом, в любой соцсети выложить список своих желаний и каждый день отписываться, что ты по этому желанию сделала. Там смысл в том, что... Импульс, какой у тебя просыпается импульс, когда ты про это желание, например, думаешь, да? а, ну, к примеру, я вот там написала, да, хочу дом с панорамными окнами, что, какой у меня импульс просыпается, я, к примеру, хочу пойти помыть окна свои, и пока я мою свои окна, меня какие-то инсайты накрывают, просто какие-то человеческие, да, или... Там я хочу какое-то там свое дело, к примеру, да, там, с, с, с определенным заработком. Что я делаю? Ну там открыла. Открыла интернет, смотрю какие-то там дизайны, одежды, грубо говоря. Вот. И пока смотрю дизайны одежды, придумываю свой. Ну, вот просто вот чему меня, собственно, это научило это я такое лирическое отступление, да, чему меня это научило, тому, что э -э -э нужно слушать свои импульсы. С того момента, вот с того момента, как я вот две недели, да, играла в эту игру, э -э я очень редко вообще сейчас в жизни что планирую. Нет, есть у меня какие-то планы из разряда там, э -э через две недели, грубо говоря, поехать в, подъехать к подруге, там, да то есть я сейчас пошла купила билеты ну вот есть у меня вот такой план может случиться так что она мне сегодня звонит и говорит приезжай завтра я взяла билеты и поехала то есть ну вот опять же по импульсу вот ну и собственно возвращаясь к игре и публичности представляете ну насколько сложно у себя на стене выложить вот эти самые свои желания, свои сокровенные, да? сокровенные желания каждый день отписываться по, Ну вот что ты сделал. То есть мои друзья, которые читали вот это у меня на странице, они просто, ну, кто-то писал, что дескать, мать, что там у тебя за танцы с бубнами? Не говорю, у меня работа по самокопанию, я уволилась, ведутся работы по самокопанию, да, я уволилась с работы, у меня сейчас, у меня сейчас заниматься нечем, кроме как собой, вот, кто-то, ну, ржал, типа, кто-то говорил, типа, класс, молодец, но внутри у меня был вот такой прям серьезный импульс, я задолбалась, вот, знаете, когда вот подходишь вот к этой вот планочке, я задолбалась. Все. И вот тогда сделаешь все, что угодно, в принципе. И выложишь у себя. Все, что угодно выложишь. И пойдешь на площадь песни орать. Просто когда понимаешь, что по-старому уже не работает. Ну, все. Надо, значит, делать что-то по-новому. Вот. Так вот благодаря тому, что я вот так <соединять> собралась, да, и там две недели писала про свои какие-то внутренние переживания, да, потому что вскрывалось очень много в моей жизни снова появились люди, про которых я, наверное, даже и думать забыла. Ну вот, например, один один пример расскажу, да. У меня есть знакомый, с которым я общалась. Лет 14 назад. Да, у нас была компашка очень веселая, отшибленная. Господи, на всю голову. Какие, мышки, какие мы какие какая я была отшибленная, просто конченая, Какие вещи творили. Вот. Ну, а потом я вышла замуж и стала такая прям серьезная-серьезная. Еще не подходи, не подходи. И тут этот молодой человек, такой, типа, привет. Как жизнь, как то, как все. Я так поразилась, говорю. А... Нормально, все у меня хорошо, спасибо. Ты как? Я такой, да, блин, сто лет не виделись, давай встретимся, кофе попьем. Как? Ты говорю, да давай, ну, да. как живешь, чем дышишь? Я говорю, да вот с работы уволилась, сейчас занимаюсь рукоделием, очень люблю всякие там а -а -а, бирюлечки, всякие штуки из кожи плести. Он такой, слушай, ну а что ты говорю, этим не профессионально занимаешься, ну не на, тем более ты уволилась, ну делая это нормально, ну как на поток. Я говорю, блин, да мне нужен инструмент, а он дорогой. А это, опять же, это был апрель или март, не помню. Инструмент, говорю, дорогой, он такой, слушай, ну так давай я тебе выкуплю. Я говорю, блин, что серьезно? Он такой, ну а почему нет? Ну то есть это вот через какой-то промежуток общения вот нашего да вот молодой человек объявился и через какое-то время вот, вот мы просто там общались да и вот он мне предлагает давай я, говорит, я тебе куплю ты мне список скинь я тебе куплю короче в итоге у меня вот сейчас есть все что мне нужно для того чтобы для того чтобы я делала то что мне нравится вот эти самые Собирала там изделия из кожи, там, портупеи, маски, наручи. Вот, ну, меня это прет. Я люблю вот эту всю тематику. Вот. Кроме того, а, кроме вот такого внешнего, понятное дело, это было, это была работа внутри, которая тут же отразилась вовне. Да, пошла такая движуха, ребята, когда я просто сказала так, все, хватит, давайте уже. Я, я уже, я вылажу, я вылажу из этой конуры, пошла какая-то нереальная движуха, пошли просто деньги, деньги пошли из самых, из самых неожиданных источников, вот девочки тоже, которые говорили, вот у меня есть такой шаблон, что деньги пришли оттуда и оттуда, я не работала, мне неоткуда было им, им идти, я просто такая сидела и наблюдала, а откуда же в этот раз ко мне придут деньги? Я не работающая, я закрыла за вот эти полгода, полгода больше, что я не работаю. Я закрыла половину своего кредита, мы съездили с сыном на море, я там приоделась, приобулась, сына одела, обула, сделали все, что нужно, там ему было, поэтому по его здоровью мы сделали. Мы там, короче, у нас вышло с сыном такое поездатое лето, мы крутились, катались при этом, я говорю, каким-то макаром закрывала кредит, платила за квартиру. Понимаете, друзья мои, для того, чтобы желания исполнялись, нужно, чтобы эти желания были, и чтобы противоречащих желаний этому, ну, не было. Вот ты, например, хочешь что-то, но боишься это получить. Ну и как ты это получишь? Или ты хочешь что-то и думаешь, а что будет, когда я это получу? Опять же, Деньги. Зачем? Вот, Зин, зачем тебе деньги? Тебе сказали. Напиши список, у тебя все будет. Написала список. И у тебя это есть. нужны тебе нужно, нужно исполнение желания, а не деньги для этого желания. Потому что эти желания, вот, посмотри на меня, я рассказала сейчас, как я получила инструмент, просто сказав о том, что он мне нужен. Я не рассчитывала его получить. Вообще не рассчитывала. Я просто, ну вот, ну, было бы круто. Желание разобраться нужно с желаниями, с противоречивыми. И будет вообще все в огнях. И еще не ссать. Компот. Потому что, ну, ну никак без этого. Про тебя никто не узнает, если ты не проявишься, и только так.